Здравствуйте. С вами компания MaxiForex. Сегодня мы начинаем изучение темы стратегия валютной торговли по линиям Боллинджера. На сегодняшнем занятии вы познакомитесь с индикатором полосы Боллинджера, узнаете, как интерпретировать ценовое движение внутри полос, как правильно построить торговую систему для торговли во афлете, как выбирать направление торговли. В зависимости от положения цены в диапазоне. Стратегия торговли по линиям Боллинджера используется при движении валютного курса в ценовом коридоре, ограниченном сверху и снизу линиями сопротивления и поддержки, которые соответствуют линиям Боллинджера. Стратегия представляет собой покупку и продажу валюты вверх и вниз от линий Боллинджера. Данная тактика хорошо работает в боковом движении во Флете и практически совершенно неприемлемо при восходящих и нисходящих быстрых трендовых движений. Но, как известно, 70% времени цены движутся именно во флете. Поэтому умение торговать во время таких длительных движений может принести трейдеру наибольшую прибыль. Торговля по линиям Боллинджера является одной из самых распространенных и широко применяемых методов торговли. Именно в этой стратегии реализуется основная заповедь рынка – Покупай низко, продавай высоко. Работа трейдера по данной стратегии начинается с установки на ценовой график выбранной вами валютной пары, индикатора Боллинджер-Бенц с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатора Стахастик. Эти индикаторы присутствуют в инструментальной базе любой биржевой платформы. Нижняя линия Боллинджера будет характеризовать уровень поддержки. Уровень, при котором цены контролируют покупатели или на биржевом сленге «быки», не допускающие их дальнейшего снижения. Этот уровень показывает цену, при котором большинство инвесторов рассчитывают на ее повышение и поэтому открывают на этом уровне сделки на покупку. Верхняя линия Боллинджера, в свою очередь, будет характеризовать уровень сопротивления, при котором цены контролируют продавцы или медведи, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления показывают цену, при котором большинство инвесторов считают, что она снизится, и открывают от этого уровня сделки на продажу. Цены в диапазоне между этими линиями в полосе Боллинджера – это цены, устраивающие и быков, и медведей. Они отражают совпадение их ожиданий и, следовательно, отсутствие борьбы между ними. То есть, другими словами, в этом положении цены находятся во флете, в боковом движении. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью, изменчивостью рыночных цен во времени. В период сильных ценовых изменений, когда рынок неустойчив, то есть в период высокой волатильности, полосы расширяются и изгибаются, давая простор движению цен. Причем изгибаются они в сторону направления ценового движения. А в периоды застоя, то есть низкой волатильности, полосы сужаются, удерживает цены в пределах своих границ. Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы, а затем возвращается обратно. На этом и основана торговля по линиям Боллинджера. Цена у верхней линии Боллинджера рассматривается как максимальный уровень диапазона и, следовательно, является хорошим моментом для продажи. А цена у нижней линии рассматривается как минимальный уровень диапазона, является хорошим моментом для покупки. Соответственно, в первом случае у нижней границы Боллинджера мы открываем сделку на buy – покупку, а во втором случае, то есть у верхней границы – sell – продажу. На графике вы видите отмеченные красным цветом ценовые уровни открытия и закрытия сделки на покупку валютной пары евро-доллар у нижней границы Боллинджера. Это сделка buy. Рядом голубым цветом отмечены ценовые уровни открытия и закрытия сделки на продажу у верхней границы Боллинджера. Эта сделка – СЕЛ. Для торговли лучше выбирать 5 или 15 минутный период графика с шириной ценового диапазона между верхней и нижней линиями Боллинджера на графике валютной пары не менее 50 пунктов. Как реально торговать по этой стратегии? Как открывать и закрывать сделки, устанавливать стоп-лоссы и следовать за рыночным движением – получая при этом прибыль, мы узнаем на следующем занятии. Таким образом, на этом занятии вы познакомились с индикатором полосы Боллинджера, узнали, как интерпретировать ценовое движение внутри полос, как правильно построить торговую систему для торговли во флете, как выбирать направление торговли в зависимости от положения цены в диапазоне. Компания MaxiForex Форекс желает вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.